Здравствуйте, дорогие друзья. У нас в гостях снова историк Александр Фридман. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну, не только историк, естественно, и политолог. Две темы мы сегодня обсудим кратко. Первая, это, конечно, я считаю, такая глобальная тема. Это ордер на арест Владимира Путина Международного уголовного суда в ГАГе. Его реакция как в России, так и в международном сообществе. Насколько это изменит ход истории, не побоюсь, такого определения? Ну, я бы сказал, что, наверное, уже то событие, которое оно во многом изменило ход истории, потому что ничего подобного до сих пор -то не было. Ордера на арест они выдавались. Они выдавались и в отношении действующих глав держав и прочее, но не выдавались в адрес человека по отношению к человеку, который стоит во главе ядерной державы. Так что это совершенно принципиально новая ситуация, это значительно усложнит жизнь Владимиру Путину, хотя бы в плане поездок, ну и показывает ему направление, в котором все движется. То есть все желания как-то отыграть обратно и как-то задумываться, задуматься о налаживании отношений с Западом они все сходят на нет, потому что ситуация совершенно ясная, преступления совершены, за эти преступления придется отвечать. Другой вопрос, придется отвечать лично, то есть будет ли он доставлен в ГААГу и окажется на скамье подсудимых, это уже другой вопрос. И, конечно, надо быть реалистами и понимать, что это будет совершить очень-очень непросто, но то, что за эти преступления, по крайней мере, придется отвечать перед историей, это теперь уже очевидно, и это демонстрирует решение. Да, Решимость, решимость и готовность э, европейцев, и готовность Запада, и готовность международного уголовного суда в этом случае довести начатое до конца. За военные преступления придется отвечать, вне зависимости от того, э, кто ты, какой пост ты занимаешь, или может быть даже стоишь во главе ядерной державы. Вот такая э, странная реакция России. С одной стороны, мы это не признаем, мы не входим Пусть не признаем Международный уголовный суд, мы не подписывали, то есть не ратифицировали соглашение, мы против этого римского статута, статута не подписывали, это с одной стороны. С другой стороны, вот такая агрессия и такая вот попытка каких-то зеркальных мер, когда глава Следственного комитета занимается этими вопросами и чуть ли не выписывает ордера на судьи или, например, Дмитрий Мадведев говорит, что нужно взорвать здание э, суда. Вот это нервная такая истерическая реакция. Что она показывает нам? Ну, она показывает, прежде всего, то, что российская сторона к этому не была готова, к, к тому, что она получит вот такую откровенную пощечину и соответственно что она что она не ожидала этого не готова не ожидала но и именно в этот момент им стало понятно что все насколько все насколько все серьезно я думаю что они до последнего времени полагали что ситуацию как-то можно будет отыграть и в итоге они заставят и западные страны и соединенные штаты признать статус-кво признать какие-то их успехи или попытаться даже найти какой-то модус сосуществования с этим сегодняшним российским руководством. Ну, пока все выглядит так, что сосуществовать с этим российским руководством западные страны долгосрочно не, не желают. То есть для этого российского руководства обозначен уже конкретный путь, конкретный маршрут, и он идет в Гагу. Так что, когда, Влад... когда Дмитрий Медведев или Бастрыкин или все другие российские функционеры и должностные лица, которые высказываются на эту тему, когда они говорят так э, зло, когда они просто показывают всю свою ненависть, они думают думаю, не столько о судьбе Владимира Путина, они думают о своей собственной судьбе. Они понимают, что э, западные страны, в данном случае Международный уголовный суд, полон решимости поставить на место не только самого Путина, но и конкретных э, других исполнителей. В этой связи следует, э, следует отметить, что в той же Германии же идет уже Сегодня, по крайней мере, набирает обороты дискуссия о том, что могут быть выданы, по крайней мере... Обсуждается такая возможность уже выдачи ордеров на арест со стороны Федеральной прокуратуры Германии в отношении российских военных, причем и первого эшелона, и более низких эшелонов людей, которые исполняют приказы Владимира Путина, которые совершают военные преступления на территории Украины. И если Международный уголовный суд не побоялся, посчитал нужным выдать ордер на арест Путина, то, кто может помешать там федеральной прокуратуре германии выдать э, а такие же ордера на арест я не знаю сергея шайгу валерия герасимова или или же сергея суровикина это все становится все более и более реальным но опять же речь идет об ордерах одно дело конечно ордер а другое дело э, уже непосредственно судебное разбирательство процессы суд и остальное Хорошо, теперь мы перейдем ко второй теме, не менее интересной. Это визит недавнего представителя Китая, Си Пиня в Москву. Много было разговоров до того, какие-то возлагались надежды, но, как я понимаю, в принципе, ничего сенсационного не произошло. И главное, что китайская сторона не подписала вот этот новый газовый, Контракт, на который рассчитывал Путин, речь идет о силе Сибири-2. Как вы расцениваете этот визит и насколько оправдались или не оправдались надежды с обеих сторон? Ну, этот, этот визит, опять же, очень сложно оценивать, потому что мы имеем дело с двумя абсолютно непрозрачными политическими системами и политическими лидерами, которые говорят одно, думают другое, а делают, соответственно, третье. Поэтому и ко всем декларациям, которые они подписывают и не подписывают, я бы относился весьма, весьма осторожно. Но, с одной стороны, как бы Китай продемонстрировал свою силу, продемонстрировал свои планы на Россию и продемонстрировал совершенно понятные, совершенно понятные роли в этих взаимоотношениях, кто главенствующий, а кто скорее второстепенный, то есть Китай как главенствующий, то есть доминанта Китая она присутствовала, несмотря на то, что СИ и другие китайские руководители вели себя в России подчеркнуто вежливо и уважительно по отношению к хозяевам. Ну, они так себя довольно обычно ведут, ничего нового не было. Но, тем не менее, такая доминанта, она прослеживалась, и это в связи с возможным выдвижением Путина и с и другими моментами. Ну, там было сказано, было понятно, что э, Китай нужен России гораздо больше, чем Россия нужна Китаю вот то есть с российской стороны, да, было важно вообще, что этот визит состоялся что в Москве приняли наконец мирового лидера, который не постеснялся приехать, пробовал в Москве три дня и подчеркивал даже важность российско-китайских отношений, то есть вот такие, такие с этой точки зрения Россия удовлетворила, конечно свои пожелания, что же касается конкретных результатов, да экономическое сотрудничество, оно будет продолжаться, но видимо не на том уровне, который в России хотелось бы, и с, с ощутимыми преференциями, экономическими преференциями для Китая, которые получат дешевый газ и получат дешевую нефть, вот, то есть это сделает Россию еще более зависимой от Китайской Народной Республики. Ну а что касается военного сотрудничества, которое для России так важно, и поставки и оружия на вооружение, и, и других товаров, которые могут быть использованы для производства вооружений, там никакой конкретики нет. Тут китайцы вели себя очень осторожно, и более того, в коммюнике, который обе стороны озвучили, там отдельно подчеркивалось, и понятно, что это подчеркивалось, по требованию Китая, скорее всего, что ни о каком военно-политическом союзе речь, собственно говоря, и не идет. То есть, если суммировать, Россия, Китай подтвердил то, что он, Россия находится под его контролем. Россия получила от Китая своеобразную политическую поддержку. Но, как мне кажется, по крайней мере, в том, что мы видим на данный момент, это все-таки значительно меньше того, чем на то, что рассчитывала Москва. И последний вопрос. Вот этот пресловутый китайский план мира из 12 пунктов тоже не получилось его так обсудить, хотя я так понимаю, что эта тема была затронута и, насколько я знаю, обсуждалась эта тема. но. Как вы говорите, по результатам ничего не вышло из, из этой инициативы, но я хочу добавить, что этот план был раскритикован еще до приезда Сизерпини, поэтому шансов не было, но какой был смысл обсуждать этот план, когда он вообще мало реализуем, там можно было ограничиться первым пунктом, где пишется о, о суверенитете всех государств, включая Украину. Вот Что вы думаете по поводу этого так называемого мирного плана? Мне кажется, что китайская сторона, когда она выдвигала этот план, она его выдвигала, я думаю, без каких-либо серьезных надежд на то, что этот план может быть реализован сегодня, он может быть реализован когда-нибудь, ситуация на фронте может измениться для обеих сторон, и они по-другому начнут смотреть на этот план, но в сегодняшних условиях, когда и Украина, и Россия рассчитывают на победу на фронте, именно на фронте, и на это делается ставка, и обе страны по-прежнему насч... преследуют цели максимум. то есть для России это по-прежнему, но ну, они, конечно, свои цели не очень определяют, но понятно, что от цели порабощения всей Украины Москва все еще по-прежнему не отказалась, или по крайней мере от принятия того, той ситуации, которая существует на данный момент, когда ряд территорий фактически отторгнуты и оккупированы России, а с украинской стороны, конечно же, по-прежнему преследуется цель возвращения всех территорий и восстановления Украины в границах 1991 года. И то есть пока такие цели с обеих сторон выдвигаются, о каком-то урегулировании даже по китайскому сценарию речь не идет, потому что китайский план, он скорее предусматривает заморозку всей этой ситуации, что она замораживается и никоим образом не разрешается. Ну для России, может быть, в определенном смысле этот план был бы и выгоден, потому что он дал бы России время на передышку, для того, чтобы Россия могла, возможно, подготовиться для более активных, Действий. Но китайцы реалисты, им важно было себя представить миротворцами и подчеркнуть, что пока, все, пока Запад поставляет вооружение, пока и в России, и в Украине, и на Западе говорят о победе на фронте, Китай борется за мир. Так что в этом смысле политический капитал Китай, конечно же, получил и получил образ миротворца. Ну а Путину пришлось и высказываться положительно. Насчет этого китайского плана. Было же заявление о том, что китайский план может быть взят за основу в будущем и так далее. Так что пока, я думаю, на ближайшие месяцы китайский план со стола уходит. Но он вполне может вернуться, и многое будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте. Очень многое будет зависеть, конечно же, и вообще в помощи помощи России. Если ситуация для России значительно ухудшится на фронте, что вполне возможно, то, может быть, Китай вынужден будет включиться в процессы более активно, чтобы попытаться спасти... Про китайский режим, который на сегодняшний день в России присутствует. Вся политика Китая она руководствуется только китайскими интересами. Владимир Путин проводит политику, которая с экономической точки зрения в целом соответствует китайским интересам. Россия поставляет газ и нефть Китаю. Дешево И слабая Россия, которую Китай постепенно осваивает, это соответствует китайским, китайским интересам. Если этот режим начнет как-то шататься, то вполне возможно, что китайцы попытаются его и укрепить, стабилизировать. Ну что ж, большое спасибо за этот комментарий. Всего доброго и до новых встреч. До свидания. Да. Спасибо. Счастливо.